Мужчина возбуждается, тогда, когда не понимает, как вы такой стали. Когда вы для него э, что-то непонятное, тайное, и какое-то вот то, что он не может уложить вот по полочкам. Вот эта вот ваша э, неизвестность, она его вставляет. А когда вы рассказали алгоритм, он говорит, понятно, галочку поставил, ну все, с этой, можно, с этой уже можно разводиться. Я утрирую, конечно. Но чем больше у вас будет такого непонятного и загадочного, тем больше мужчина будет проявлять к вам интерес. Желательно это сохранить на период всей совместной жизни. То есть у вас должны быть фишечки свои. Вот. Особенно фишечки, связанные с вашей красотой. Если у вас таких фишечек нет, то мужчина ну все, понятно, надо искать новую незнакомку таинственную. А так он будет пытаться вас всю жизнь разгадать, и у него будет постоянно на вас возбуждение. Эффект новизны – это основной, ну, скажем так, возбуждающий фактор. Эффект новизны. Когда вы непонятная для него, красивая и разная, тогда не нужны будут любовницы. Что Мужчина идет к любовнице, когда он свою жену уже разложил там в своей системе и навесил ей ярлык. Понятно. Вы почему думаете, вот эти ролевые игры мужчин возбуждают? Потому что для него это как с другой женщиной. Потому что для мужчины это, это как с другой женщиной. Эффект новизны срабатывает, и его, скажем так, инстинкт говорит, о, надо еще эту самочку тоже буду творить, будет больше потомства. Оставим свои гены и в этой. Хотя это жена, все равно та же, та же женщина. Просто сегодня она в такой одежды, завтра в такой одежды. Такая прическа, потом другая прическа. Макияж там нежный, макияж там возбуждающий. Она хорошая девочка, плохая девочка. Там госпожа или монашка, медсестра и так далее, и так далее. Там полицейская. Он, ну у меня гарем, думаю, вообще, да это вообще, невозможно к этому привыкнуть. Ну, мы это будем обсуждать на архетипе возлюбленное. То есть, вот как брачная ложа, как вообще сексуальные отношения построить. Чтобы мужчина всегда вас хотел.